Такое поле магнитите, магнитите. Вы создаете продвижение, то есть вы продвигаете и делаете известным продукт, и потом вы более подробно с этим продуктом человека знакомите. Поэтому что вам нужно сделать? Вы говорите, давайте я вас немножко познакомлю с нашим продуктом. продажи. Александр Соколов в продажи. В чем я вижу пользу возможную для вас. Давайте я вас немножко познакомлю с нашим продуктом. Помечайте себе, сейчас будем тренироваться. Давайте я вам немножко расскажу о той пользе, которую вы можете получить, используя наш продукт для своего здоровья или для... Давайте я немножко расскажу о той пользе, которую вы можете получить. Давайте, вы знаете, мне очень нравится то, чем я занимаюсь, и я хотела бы с вами немножко поделиться информацией об этом. Вы знаете, мне очень нравится то, чем я занимаюсь, и я бы хотела с вами немножко поделиться. Информация об этом. Возможно, возможно, два раза можно здесь повторить. Возможно, возможно, вас тоже это сможет заинтересовать. Если нет, что ж, никаких проблем. Если да, я буду счастлива, что вы э, нашли, что я могу быть вам полезным. О, если, э, если да, то я буду счастлив, если смогу быть вам полезным. То есть э, это вопросы на открытие. Хотелось бы немножко поделиться, хотелось бы немножко рассказать. Вы знаете, я счастлива тем, что это, ну, в общем, вот эти формулы, записали вы себе формулировки. Вот, и вы вот начинаете некий, сначала нужно открыть человека к диалогу. То есть, например, можно сказать так еще, сказать, о том, что там, Наташ, я тут нашла просто интересную, слушай, я тут нашла одну интересную тему, один интересный как бы продукт, Хотел бы немножко тебе о нем рассказать, ну, возможно, тебя это сможет заинтересовать. Если готова послушать, чуть-чуть хотелось бы тебе... да, если, Ну, если готова, послушать, если есть пару минут. Или так, например, что к вам пришел человек или к вам привели, там, например, человек, и вы говорите что-то в таком духе. То есть это вопросы на открытие, это как вообще подойти, как прощупать как бы к этому моменту. Можно сказать, там, там, А как вы относитесь в целом вот к вопросу там использования, там, использования витаминов, бадов, вот каких-то оздоровительных практик, да, вот ну как бы оздоровительных каких-то систем. То есть что-то практикуете? А как вы относитесь в целом к использованию там, оздоровительных систем, там, может быть, витаминки какие-то пьете, что-то немножко расскажите, как у вас с этим вопросом обстоит? Например, или если там вы продаете в компанию какой-то продукт, вы можете сказать, как у вас вообще обстоит с вопросом поставок того-того, можете немножко рассказать. То есть не вопрос типа, вы заботитесь о своем здоровье, ну то есть, чтобы я чувствовал себя некомфортно, да, а какой-то более как бы, завернутый вопрос. Или, например, так, то есть через тренд можно открыть тоже формулировку можно сказать так например сказать наташ я понимаю сейчас как бы время такое что м, время там неспокойно и как бы каждый человек э, ищет каким образом там стабилизировать свое финансовое положение скажите насколько в целом вот вы заинтересованы в том чтобы э, ну в поиск каких-то новых возможностей для получения дохода для того чтобы как-то обезопасить свою семью стабилизировать э, там может быть какие-то альтернативные источники дохода рассматривали рассматриваете как у вас вот может быть хотите там СМИ? работу или еще что-то. Ну, немножко расскажите об, об этом, если возможно. То есть вы открываете человека, то есть нельзя засунуть э, информацию в ту полку, вот которая… Вот представьте себе, у вас есть там э, нижнее белье и вы берете и э, Хотите положить его на полочку. Но вместо открыть полочку вы начинаете ее туда всовывать, а полочка закрыта. И вы пытаетесь сунуть, она туда не заходит. Постарайтесь сначала открыть полочку, то есть расположить человека такими вот формулировками, как я сказал, примерами вы сейчас записали. И затем, когда человек уже отрезонирует, отреагирует немножко да, на эту тему, тогда уже доносите информацию. То есть назовем это с вами открытием продажи. Давайте. Это будет открытие продажи. Хорошо? То есть вот есть типа ворота открыты, типа вот так вот мы открываем диалог, вот так вот мы устанавливаем контакт с Лендой, вот так мы открываем диалог. То есть мягко, нежно, уточняя, интересуясь, спрашивая о возможности, помните, поделиться, спрашивать о возможности поделиться, спрашивать о возможности поделиться, не просто сразу начинать делиться. Вы же не любите, когда секс без прелюдий, правильно? Вы же любите там прелюдии, все, что было. Вот это прелюдия. Это как раз вот об этом. То есть как в продаже, как секс, по сути. То есть есть какая-то прелюдия, в которой вот вы вот эти моменты делать, а потом начинаете делиться. А бывает такое, что человек сам обратился с определенным интересом. Можно тогда сказать такую формулировку. Александр, я так понимаю, раз вы оставили заявку, есть определенный интерес к... Да? Можно так сказать? Для каких-то ситуаций такие под подойдут вот открытия. Я так понимаю, что если вы оставили заявку, то есть определенный интерес к. Или, например, так можно сказать. Александр, ну с учетом того, что вы здесь, я так понимаю, вы что-то хотите в своей жизни улучшить, поменять. Расскажите, что это может быть, чтобы я поняла, как мы можем быть вам полезны. С учетом того, что вы здесь, я так понимаю, что есть определенные желание и готовность что-то в своей жизни поменять, улучшить. То есть, как минимум, у вас есть некое любопытство, которое вас привело сегодня сюда. Поделитесь немножко, вот, что вас привело, что бы вы хотели, может быть, какие вопросы у вас есть для того, чтобы я могла, там, по -по -могла сориентироваться, в чем мы можем быть вам полезны или как я могу быть вам полезна. Хорошо. Что сейчас делаем с вами? Вижу, у нас там 53 человека. Спасибо за то, что приглашаете своих знакомых. Кстати, у нас есть те, кто сегодня впервые пришли? Поставьте в чате, кто у нас пришел впервые. Поставьте, пожалуйста, единички. Кто у нас сегодня в первый раз, мне интересно. Поставьте единички. Мне просто интересно, сколько у нас. Так, сейчас, секундочку, я сделаю, чтобы мы заломали. О, три единички. Круто. Аж три единички. Все остальные 50 человек у нас здесь уже давненько, да? Или я не вижу все просто единички. Ну, хорошо, что делаем сейчас? Заходим в зал. А, у вас в залах сейчас будет по 3-4 человека. Значит, в каждом зале а, тот, кто первый, ну, там, самый уверенный, сначала говорит: там: Давайте я потренируюсь, говорит. Всем здравствуйте. А, меня зовут там Александр, я бизнес-тренер. Продаю тренинги по продажам, обучаю людей навыкам продаж. Так что, если что, обращайтесь. Кто мне поможет тренироваться? Кто-то говорит, давай я тебе помогу. Меня зовут там Елена или Оксана, я занимаюсь тем-то, делаю то-то и то-то. Ты говоришь, супер. Оксана, давай с тобой сейчас будем тренировать, ну, тренировать навык открытия продажи. Да? То есть ненавязчиво, мягкого начала диалога. И вы, применяя любые из этих формул, фраз, которые сейчас есть, просто ее озвучиваете, и она как-то вам реагирует. Можете потом вторую озвучить, еще как-то реагировать, и дальше можете... Попробовать дать друг другу обратную связь, что а мне вот было комфортно или не или здесь хотелось так, а может быть здесь чуть докрутить, потому что вот здесь вот я недостаточно не поняла, ну как бы мне хотелось бы чуть по-другому. Дали обратную связь, попробовали еще раз, заточили еще раз и таким образом доведите, пожалуйста, этого человека до момента, когда вам комфортно, как он это делает, хорошо, как он начинает диалог разными способами, как он открывает вот этот момент открывающую фразу. Там дальше продолжать сильно не надо ничего. там Прояснять потребности, там рассказывать много чего, то есть презентовать. Сейчас это мы не отрабатываем. Сейчас открываем только открытие продажи. Кивните головой, если вы поняли, что мы отрабатываем. У нас есть пять навыков продаж. Есть навык установления контакта, навык прояснения потребностей, навык презентации убеждений, навык работы с возражением, навык закрытия сделок. Мы с вами тренируем 5 навыков. И сейчас мы тренируем первый навык, навык открытия. Потому что если есть навык закрытия продаж, да, то есть навык открытия. Вот это навык открытия, то есть получение согласия человека, получить информацию о, и пообщаться с вами на ту или иную тему. И ваша задача грамотно открыть продажу. Кивните головой, если вам понятно. Хорошо, супер. Тогда у вас есть 15 минут. В течение этих 15 минут вы в зале, затренировываете сначала одного человека и даете обратную связь. Напоминаю, работаем там с камерами, с микрофонами вот, включенными. У кого звук, если вдруг плохой, говорите этому человеку, что плохой звук, пусть он исправляет ситуацию и в следующий раз, либо сразу, либо потом. Вот. И обязательно просите обратной связи. То есть, чтобы вам дали корректирующую обратную связь, чтобы другие люди подсказали, что вам улучшить, что вам изменить. У вас есть 15 минут, приятных вам тренировок и до встречи здесь в общем зале через 15 минут для подведения итогов и следующего приема, следующей технологии. Так, дальше. Значит, что касается вопроса улаживания возражений на этапе установления контакта, на этапе открытия, их тоже нужно научиться улаживать, да. То есть давайте мы сейчас с вами потренируемся. Вы открываете продажу. Сталкивайтесь с каким-то сопротивлением на этапе открытия. Да, кстати, кто хочет, можно снимать сторисы прямо сразу. Если у вас там с ноутбука, на телефоне, это приветствуется. Сторисы можно выкладывать с онлайн-тренажерки. Вот. Можно скрин экрана делать, тоже как мы все тренируемся. Если вы всех не видите, налево там смахните, будете видеть. Вот. И очень приветствуется, если вы выставляете сторисы в Инстаграме и пишете в этих сторисах или снимаете короткое видео после нашей тренировки и говорите о том, что было на тренировке, в онлайн-тренажерке Александра Соколова. Очень круто, типа навыки прокачиваются, продаж, переговоров. Если хотите, дам вам ссылочку доступа на бесплатные два занятия. И выставляете себе в Инстаграме для того, чтобы вы сделали охват. Вот у вас там 400 человек смотрит, там 10%, 30% пишет вам в Инстаграме о том, что да, давайте. Приходят, регистрируются, потом вы с ними общаетесь, они тренируют навыки продаж, а заодно могут стать вашими клиентами, вашими партнерами, вы с ними пообщаетесь и по поводу своих продуктов и услуг. Правильно, друзья? Кивните головой, кто у меня понимает, что это инструмент, в том числе для рекрутинга, для вас. Если вы хотите, ну, как бы заработать денег, 20% мы вам даем комиссию. Если вы хотите подготовить свою команду, вы можете ее прямо сюда заводить. Вот. И если вы хотите, кстати, завести большую команду, мы вам сделаем отдельные промокоды, специально у нас есть возможность, и поможем вам завести большую команду, пишите в чат техподдержки. Если у вас есть такая потребность, вы хотите прокачивать прям свою команду, либо можете предложить своей команде прокачку. Также хочу сказать о том, что вы можете, если знаете, кто занимается продажами, или руководители отдела продаж, или владельцы компании, у вас у всех есть в кругу общения знакомые владельцы компании, руководители, или директора по маркетингу, или HR, например. Вы можете предложить онлайн-тренировки вот Александр Соколова в тренажерке, дать возможность попробовать, а также вы можете предложить им значит пройти тренировки у меня в онлайн-формате, в корпоративном, отдельно, и получить за это тоже 20%. Поэтому, если у вас есть такие люди, я вам сегодня после тренировки скину предложение, которое я отправляю обычно клиентам, да, и вы можете тоже раскинуть, если они скажут «да», вы скажете «интересно», то контактируйте их со мной, я вам плачу тоже 20%, давайте вместе друг другу помогать в этом направлении развиваться, неважно в какой стране, в каком городе вы находитесь, главное, чтобы русскоязычное пространство было, я могу вести тренинг спасибо это было на правах экранной паузы и теперь идем дальше значит у нас есть у нас есть с вами возражения которые возникают на этапе открытия поэтому как я говорил вам нужно научиться открывать а если столкнулись с возражением научиться улаживать что значит улаживать приводить к желаемому состоянию положения дел у вас могут быть разные возражения на этапе. Могут быть возражения, связанные с тем, что нет времени, или спасибо, пока неинтересно, или, например, я уже пользовался, это неэффективно, не работает, или это ерунда, это развод, или я не верю, что это получится, а у вас кто-то, типа, у кого-то, кто-то становился тут миллионером или еще что-то, или мы там работаем с другими, например, если это компании какие-то, или вы знаете, сейчас не до этого, сейчас не актуально. там, Короче, разные какие-то возражения, которые нужно научиться улаживать, Прямо на этом этапе. Поэтому давайте запишем схему улаживания возражения на этапе открытия. И сейчас вы будете заходить в зал, снова открывать продажу и вам будут говорить какое-то возражение, а вы будете его улаживать. Вот. Какие возражения вы будете тренировать? Это вы сами. Напишите, пожалуйста, типичные возражения сейчас в чат, которые на этапе установления контакта у вас возникают. Это может быть по телефону, на встрече, в переписке может быть. С учетом вашего продукта, вашей услуги напишите, пожалуйста, в чате, чтобы я под них сейчас вам дал какие-то рекомендации. То есть на этапе именно открытия продажи, на этапе старта продажи, какие возражения у вас возникают. Пожалуйста, 30 секунд времени пишите. Ну, хотя бы по одному, по два возражения напишите. Так, не верю, что работают, неинтересно, уже пользуюсь там другой компанией. Не верю, нет времени. Я здорова, мне это не надо. Уже все диеты испробовала так все хорошо, спасибо, не умею это делать, у меня не получится, не смогу, какая цена, наверное, большая, я не верю, это пробовала, у меня все хорошо, не могу сейчас, так как нет денег на это, да, сейчас нет денег, даже не, не буду разговаривать, да не помогут, но ну, это сто процентов дорого. То есть это на этапе установления контакта, еще раз, на этапе открытия, начала разговора, сейчас мы только разбираем. То есть, потому что возражения могут быть на этапе открытия, на этапе прояснения потребностей, на этапе презентации, на этапе э, работы, ну, на этапе закрытия. То есть возражения могут быть на любом этапе. Вот мы сейчас с вами учимся улаживать возражения, открывать продажу и улаживать возражения на этом этапе. Uh, уже пользуемся там и так далее. Да, все написали. Хорошо. Если что, пересмотрите вот в чате люди написали из какие-то идеи еще можете дописать сюда. Значит, uh, как мы будем с вами улаживать возражения здесь на этапе именно установления контакта, на этапе открытия? Первое. Uh, даете подтверждение. Говорите, я вас услышала, поняла вас, услышала, поняла вас. Либо то, либо то. Либо говорите, ладно. Запишите, ладно. Ясно, поняла, услышала вас. Это первый элемент может быть. Здесь, как конструктор лего, вы можете вот эти элементы собирать между собой. Дальше, вы можете уточнить, а почему вы так считаете? Ну, например, человек говорит, у меня не получится. Вы говорите, а почему так считаете? Ну, говорите, ладно, а почему так считаете? Ладно, а почему так считаете? Или, например… Ну, то есть вы поняли, какой-то вопрос, да, который вот человек там обозначил вам, там говорит, э, так, можно микрофончики проверьте, пожалуйста. Алексей, следи, пожалуйста, за микрофонами. Значит, э, ну вот, допустим, человек там говорит, неинтересно, я не верю, что БАДы работают. Вы говорите, а почему считаете, что, а почему не верите? А, ну, почему считаете, что не работают? Пользуюсь другими продуктами компании. А чем именно пользуетесь сейчас? Вы говорите, здорово. А чем именно пользуетесь? А, не верю. Понял. Ладно. Можете сказать, ладно. А, а почему не верите? Нет времени. Нет времени, ясно. А нет времени прямо сейчас или нет времени в целом вообще? Ну, прямо сегодня нет времени или в целом вообще нет времени? Там человек говорит, я здоров, мне это не надо. Здорово. А почему вы считаете, что тем, кто здоров, это не надо? Уже все диеты попробовала. Здорово. А почему вы считаете, что речь идет о диете? А, это кто-то диету предлагал. Здорово. А что, что за диеты пробовали, ну, например? да? А я об этом раньше не думал. Отлично. А хотели бы немножко в этом разобраться, чуть-чуть больше услышать? А нет времени, денег неинтересно. Ясно. Ну, как бы здесь Лена все написала. Я так все, и так все хорошо, здорово, супер. А хотите, чтобы было еще лучше, например, да? Ну, нет предела совершенства, хотелось бы, чтобы еще лучше было, еще больше энергии, больше силы. Я не умею это делать. Здорово. А хотели бы научиться? У меня не получится. Почему считаете, что не получится? Я не смогу. Суть понятна, да? Я вот примеры привел вам. Кините головой, если понятно, да? Угу. Все, супер. Это вопросы. То есть вы даете подтверждение, даете вопрос. Дальше. Еще у нас есть, значит, еще у нас есть такая техника. Ваше право, вы, конечно, сами решаете. Это называется оттяжка. Ваше право, вы, конечно, сами смотрите, сами решайте. Это оттяжка. Вы сейчас будете еще использовать и оттяжку. Альбин, это, безусловно, ваше право. То есть, ну, как бы вы сами решаете, сами смотрите. Или, например, так, Альбин, ни в коем случае не хочу вам что-либо навязывать. Вы, конечно, сами смотрите, сами решайте. Альбина, вы ну, сами смотрите, сами решайте. Да? Дальше, может быть такая еще оттяжка, тоже еще один способ оттяжки, можно, например, сказать так. Александр, смотрите, может быть, действительно вам это и не нужно. Может быть, вам действительно, это не для всех. Ну, не всем это подходит. То есть, может быть, действительно вам это не нужно, может, не все. Но мне бы хотелось просто убедиться, что это действительно так. Поняли идея, какая отработка? Может быть, это вам и не нужно. Может быть, действительно вам – это не всем это подходит. Может быть, это вам и действительно и не нужно, ну не всем это подходит. То есть человек говорит, там, ну я пробовал диеты, там. может быть, действительно вам диеты не нужны, ну не всем это подходит. Но мне бы хотелось убедиться, что это действительно так. Если вы не против, буквально пару вопросов, чтобы понять ситуацию. Например, так. И дальше там можете уточнить какие-то моменты, а сколько, а что там. Ну То есть, если человек дал согласие да, двигаться дальше в этом вопросе. Или, например, улаживание может быть такое. Александр, смотрите, я не буду настаивать, не буду настаивать. Вы, конечно, сами смотрите. Единственное, что я могу сделать, это поделиться с вами своим взглядом. Единственное, что я могу сделать, поделиться своим взглядом. На этот вопрос. А дальше вы сами смотрите, сами принимайте решение. Хорошо? Единственное, что я могу сделать? поделить своим взглядом на этот вопрос. А дальше вы сами смотрите и принимайте решение. Или, например, так: Зой, я не буду вам говорить, что это работает, не работает, получится. Я не буду вас убеждать в том, что у вас это получится. Или я не буду вас убеждать, что в вашей ситуации это сработает. Я не буду вас убеждать. Запишите что ваша ситуация это сработает или что у вас это получится. Я вам единственное могу привести вам пару примеров. Единственное, что могу вам привести пару примеров. Вот например. Могу вам привести пару примеров. Вот например. Единственное могу привести пару примеров. Почему считаю, что стоит этим Заняться. Или единственное, могу привести вам пару примеров, почему считаю, что стоит все-таки обратить на это внимание. Или единственное, ну, то есть, или почему это работает, или почему в вашей ситуации это может сработать. То есть я не буду вас убеждать, единственное пару примеров. Или, например, так. Александр, смотрите, ну, два варианта. Первый вариант. Нет, давайте, сейчас я это еще не придумал, подождите, дайте. Два варианта еще не придумал, что там сказать. Сейчас. А давайте мы поступим следующим образом, то есть как бы как идея. А давайте тогда поступим следующим образом. Я поделюсь с вами своим взглядом, немножко просто расскажу об этом, просто немножко расскажу, а вы дальше посмотрите, что с этим делать. Немножко поделюсь с вами своим взглядом, просто чуть, чуть расскажу об этом. А вы сами посмотрите, что с этим делать. Нужно, оно вам не нужно? Ну или да, или давайте сделаем так, вы пройдете тестовую программу, посмотрите, получите свой опыт. То есть я не настаиваю, я не говорю, что типа, это может будет работать, не будет. То есть разные взгляды есть, разные люди, у всех свои вкусы, да, у, как предпочтения и так далее. Единственное, что мы можем сделать, это, например, вы можете записаться на тестовую программу, получить свой опыт, а дальше мы с вами поговорим. Или, например, я могу дать вам тестовый доступ, вы посмотрите, сформируете представление. Или, например, я не буду вас убеждать в том, что есть смысл там расти, развиваться, энергии. Это и так само собой понятно. Единственное, что я могу сказать, что те люди, которые пользуются этим, а получают у нас очень хорошие результаты, я их реально как бы знаю и понимаю, о чем идет речь. Если вдруг вы готовы, ну, как бы пару минут сейчас пообщаться на эту тему, то я с удовольствием вам об этом расскажу. Если вдруг, единственное, что я могу сделать, это рассказать вам о людях, если вы вдруг готовы пару минут на эту тему пообщаться, то... Вы же помните, что вам надо сделать. Вам надо сделать так, чтобы человек готов был с вами пообщаться. Если вдруг вы готовы на эту тему пообщаться, я вам немножко расскажу об этом. Или, например, так. Александр, вы знаете, в наше время действительно такое, когда нужно быть осторожным. То есть, человек, вы видите, осторожничай, да? Вы говорите, Александр, ну, действительно, наше время такое, что нужно быть осторожным, нужно чуть более внимательно относиться к выбору и диеты, или к выбору там это, и к вопросу питания. И поэтому вы абсолютно правы, что скептически. Давайте так. Вы абсолютно правы, что скептически к этому относитесь. Вот так давайте. Вы абсолютно правы, это крутой ход будет. Вы абсолютно правы, что скептически к этому относитесь. У нас сейчас такое время, когда слишком много и противоречивой информации на этот счет. И действительно важно правильно распределять свое время. Времени не так много, и как бы, ну и так далее, в зависимости от того, какое возражение. Вы абсолютно правы, что скептически к этому относитесь. Я вас абсолютно поддерживаю. Единственное, что я могу сделать, там чуть поделиться с вами своим взглядом на счет. Ну, примите, не примите, это уже вы сами решайте. Ну, если пару минут готовы послушать, то давайте я немножко расскажу. То есть улаживайте эту ситуацию мягко, спокойно. Кивните головой, кто понял. Достаточно вам вот на примеров набросал, да? Готовы потренироваться пойти? Значит, те же самые залы открываем, Алексей. Значит, время у вас 15 минут. Что сейчас делаем? Заходите в залы, кто-то один говорит, я потренируюсь. Ну, если вы в те же залы попадаете, еще раз просто напомните, там, там Янина, Киев, можете сказать, или там Янин, откуда там, с Ростова. Вот, значит, занимаюсь тем-то и тем-то, столько-то, столько-то лет. Ну, тут заодно самопрезентацию протренировать, и быстренько, да. А Я потренируюсь, кто мне поможет? Кто-то говорит, давай я тебе помогу, меня зовут Велина, я с Никарагуа. Вот, занимаюсь продажами там того-то и того-то, в компании такое-то, могу быть полезно в том-то, в том-то. То есть представились, хорошо? И начинаете протренировать. Потом, когда протренировали, потом вдвоем вы в две стороны, то есть вы, кто-то, тот, кто тренируется, открывает, говорит, я открываю, то есть и говорит формулировку. А, и вы озвучиваете, какое возражение нужно отработать, ну, помочь вам, да, отработать. Говорите, скажи мне, пожалуйста, возражение такое. Ты говоришь, хорошо. Вот. Затем открываешь продажу, тот, кто тебе помогает, напарник говорит тебе возражение, ты отрабатываешь это возражение и на этом останавливаетесь. Хорошо? То есть когда человек готов пойти дальше, готов чуть-чуть, то есть вы чувствуете, что вы преодолели возражение, и готов человек пойти дальше, уже как-то на вопросы отвечает, то есть вы уже, как понять, что вы преодолели возражение, человек уже дальше, контакт установлен, и идет дальше диалог, человек уже согласен что-то выслушать, то есть на этом останавливаться, то есть там рассказывать дальше не надо, там 50 вопросов задавать дальше не надо. Мы сейчас тренируем улаживание на этапе установления контакта. Кивните головой, кто это понял. Хорошо. Все, супер. Если вы кивнули головой, значит, вы поняли. Заходим в залы, тренируемся по максимуму, то есть постарайтесь, чтобы все поучаствовали, и только не надо насиловать тех, кто там сейчас на работе, может, там слушает и как бы не может, ну, как бы кто хочет, тот тренируется. Просто говорите, я первый тренируюсь. Кто-то говорит, давайте я тебе помогу, я второй тренируюсь, кто-то говорит, я третий тренируюсь, кто-то говорит, я четвертый. Хорошо, то есть просто озвучили, кто по кругу. И потом друг другу помогаете, кто-то кто тренируется, говорит, кто мне поможет, помогает кто-то еще. Так, чтобы вы все побывали в роли и клиента, и продавца. Все, 15 минут, приятных вам тренировок и до встречи в общем зале через 15 минут. Подведем итоги и поработаем над следующим приемом. Как вы потренировались? Поставьте, пожалуйста, лайки, поставьте в чате, пожалуйста, плюсики. Как вам тренировка? Чем больше плюсиков, тем круче у вас сейчас получилось и тем больше вы довольны. Поставьте плюсики в чате, давайте. У кого? Кто как там потренировались? Давайте. Супер. Я вот заходил, вы пока плюсики ставите. Ну, кто, кто недоволен, минусики поставьте. Значит, эти, в общем, я зашел, мне очень понравился сейчас, во-первых, формат. То есть мне знаете, что сейчас зашло? То, что мы с вами берем навык, и мы сразу же берем возможные возражения на этом этапе, и сразу же их отрабатываем, улаживаем. Мне кажется, это очень крутой формат, правда? Вам зашло? То есть именно уметь улаживать человека, я вот, я вот буквально, ну вот вчера и сегодня дошло до меня этот момент, то есть, как мы, то есть мы берем этап, берем навык, Берем правильные формулы, как устанавливать, допустим, контакт, или как прояснять потребность, или как презентовать, или как, например, закрывать сделку. И сразу же тренируем этот прием, и сразу же тренируем работа с возражениями на этом этапе. Вы поняли идею в чем? И вы тогда на каждом моменте, на каждом этапе вы будете готовы к любому повороту ситуации, к любому повороту событий. Вот. И вот что еще, какие моменты, акценты хотел расставить сейчас, вот то, что я увидел у вас в залах, что еще хотел бы вам проговорить, что вот вы открыли сделку, да, назовем это открытие сделки, то есть вы начали, сказали фразу типа «Оля, если не против, я занимаюсь проведением тренингов по продажам, хотелось бы с вами немножко познакомиться и на эту тему поговорить, если у вас есть, ну хотя бы какое-то намерение в этом году обучить ваш отдел продаж, хорошо?» И Оля такая говорит мне в ответ: "Ой, Александр, спасибо, у нас все обученные. То есть это возражение на этапе, которое на этапе открытия сделки. Киньте головой, кто это понимает, да, уже все. То есть я не смог открыть сделку, у меня возникло препятствие. То есть другими словами, мне надо это препятствие перескакнуть и идти дальше. То есть не стоять возле препятствия, не разглядывать эту стенку." не толкать ее просто там, стараясь разве мне надо ее перепрыгнуть, эту стенку, либо растворить эту стенку. И вот у вас есть инструмент для растворения этой стенки, и вы говорите фразу типа, Оль, я вас понял, это здорово, что занимаетесь обучением своего отдела продаж, это просто чудесно слышать, что у вас компетентные продавцы. Единственное, я из практики уже сказать, я вот 14 лет этим вопросом занимаюсь, всегда есть место, куда можно расти. То есть, ну, как бы, вот, может быть, в возражениях там можно потянуться еще куда-то. Если вы системно занимаетесь, может быть, вы могли бы немножко послушать, рассмотреть мое предложение, может быть, оно вас заинтересует. Что скажете? Уделите минут 5-10 этому вопросу. К примеру, она говорит, ну, рассказывайте, что произошло. Я спросил: ну что, уделите 5-10 минут вопрос. Он говорит: ну рассказывайте. Это значит, я преодолел возражение. Она готова идти дальше. Кивните головой, кто понимает это. Или, например, вы скажете: Поэтому, если вы не против, там несколько минут я хотелось бы задать вам несколько вопросов на эту тему, немножко подробнее рассказать о нашем интернет-магазине. Хорошо? Он говорит, хорошо, рассказывайте. Это значит, что вы преодолели возражение, вы молодец. Если он говорит, нет, не надо, мне не интересно, значит, вы пока не справились. Окей, значит, продолжайте отвечать на это возражение. Пробуйте другой прием ответа на возражение для того, чтобы с ним справиться. Потому что если вы не открыли продажу, то у вас ну как бы не будет. Вам нужно сначала открыть эту полочку и дотонировать. Так вот, моментом, как понять, что вы ответили, уладили возражение на этапе, Открытие сделки, на этапе открытия продажи. Понять это можно, если вы задали вопрос о готовности послушать или поговорить на эту тему, или ответить на вопросы, и вам сказали, да, окей, расскажите. Хорошо. Значит, вы уладили возражение. Кивните головой, кто понял. Супер. Что сейчас хочу сделать? Сейчас сделаем вам другие залы. Алексей, другие залы с другими участниками перераспредели, пожалуйста. Зайдете в новые залы представитесь, кто-то один говорит, я тренируюсь, кто мне поможет, представляйтесь. Не забывайте говорить, тот, кто тренируется, говорить, какое возражение вы значит, хотите, чтобы вам помогли отработать. И дальше открываете сделку с помощью какой-то фразы из тех, которые мы записали. Человек вам в ответ на ваше открытие сделки говорит то возражение, которое вы хотите потренироваться. Вот, Вы его улаживаете, и человек говорит, окей, да, давайте расскажите. Значит, вы его уладили. Если нет, он там говорит какие-то еще моменты, пробуйте еще уладить. Говорите подтверждение, делайте оттяжку, ваше право, вы сами смотрите, конечно, вам решать. Пробуйте применить там способ уточняющих вопросов, ну и те, которые фразы, которые мы с вами записывали. Улаживайте возражения, получаете согласие, на этом останавливайтесь. Потом затренировывайте еще раз, еще раз, и таким вот образом все, чтобы в зале затренировали это по три Раза, например, прошлись так, чтобы у вас это реально получилось. До победы, друзья. Так, Оксана Давиденко, скажи пару слов, пожалуйста, по поводу своей тренировки, своих побед, возможно, за прошедшую неделю с четверга, то, что было, какие достижения, что, может быть, применяла, практиковала из прошлых тренировок и сегодняшнюю тренировку. Скажи, пожалуйста, пару слов. Александр, ну, хочу сказать в первую очередь, что я в восторге от сегодняшней тренировки. Вообще я на тренировках, признаюсь, был, не была около месяца, это сто процентов закрутилась, завертелась и, в принципе, думала, что я вот такая умная, мне достаточно, вроде бы как. И сегодня я поняла, что ну никак не достаточно, на самом деле, это крутая школа, и каждый раз я вижу вот даже уровень а, подачи, вот, вот это вот всего, он... Я, в общем, я не дотягиваюсь и понимаю, что, в общем, я здесь надолго, вот так вот. Но опять же хочу поделиться своими результатами. Я выросла вообще в продажах. Я теперь могу общаться с людьми. Я между сторонними. Если раньше для меня были холодные звонки, это нечто таким вот чем-то страшным, неприкасаемым для меня, непреодолимым, то теперь я могу их делать, да, где-то возможно. Что-то не получается, но я уже чувствую, что я на новом уровне, и я даже, вот хочу похвастаться, создала свою небольшую команду. До этого об этом даже речи не могло быть, я не понимала, как это сделать. Теперь у меня есть команда. Это очень-очень круто. И это холодные контакты, да, благодарю вас. Очень круто. Я тебя поздравляю. Я тоже вижу, как ты выросла за время тренировок. Я вот сегодня заходил пару раз в зале, тебя видел. Ну, Очень круто. Мне нравится и подача, мне нравится энергетика, мне нравится, как ты вот все это прям вот ну, чувствуется, рост. Сколько ты уже в тренажерке, Оксан? Ну так, если месяц этот а, а, не брать. Ну, вообще с сентября. Я, конечно, не сентября. регулярно посещала тренировки, а вообще с сентября. Это был, кстати, первый месяц подарок. И Помнишь, я выиграла розыгрыш на розыгрыше в месяц бесплатный. Круто. Вот так вот. Получилось, да. Спасибо вам. Александр. Будем расти дальше. Хорошо, спасибо тебе большое. Так, Елена Притула, скажи, пожалуйста, пару слов. Как у тебя впечатления, какие у тебя победы, достижения, что у тебя хорошего? И как сегодняшняя тренировка? Сегодняшняя тренировка очень понравилась мне, да. Как и всегда, в принципе, мне всегда тренировки нравятся. А Вот, ну, что еще? Хорошо, спасибо большое. Идем дальше. Uh, так, у нас Оксана Гева. Оксана Гева, скажи, пожалуйста, пару слов. Как у тебя тренировка сегодняшняя? Как вообще? Какие у тебя победы, достижения? Uh, вот. Оксана Гева, микрофончик. Не слышно. Хорошо. Александра Махно. Вижу, три десятки поставил Александра Махно. Александр, да, привет. Всем добрый день. Ну, я в восторге, потому что я вот уже с... С ноября, начало ноября здесь появилась какая-то уверенность в себе, легче общаться с людьми. Ну, как бы я в компании уже 7 лет, то есть тоже много чего знаю умею, но все равно здесь вот появился. Скажи, чем ты занимаешься же? Я консультант по питанию, здоровому образу жизни. Продвигаю, помогаю людям корректировать привычки, в зависимости от их цели. это снижение, набор веса, удержание веса. Супер, супер. Вы не забывайте представляться, потому что вы-то думаете, что все вас знают, но есть много людей, которые не знают. Им интересно, а кто ты, чем ты занимаешься, да, и так далее. Хорошо, продолжи, пожалуйста. Да, какие у тебя победы, достижения, улучшения в ощущениях в результатах продаж? Вот в целом за вот последнюю неделю, за какой-то период времени. Что у тебя поделись немножко и сегодня? Победы не такие уж большие, но я ими очень довольна, потому что появилась вот именно уверенность. Не та, которая вот мы хотим показать просто, а вот именно уверенность внутренняя, даже вот когда мне начинают возражать, я очень раньше этого боялась, и я терялась, я не знаю, как отказать, я просто отпускала людей. То есть сейчас я могу продолжить э, общение с человеком, расспрашивать его, ну, хотя бы если ему, он сейчас даже не готов, то есть я оставляю за собой с ним хорошие отношения и потом могу продолжить дальше да. с ним общение и может быть он в дальнейшем станет еще клиентом. Это вот именно внутренний комфорт какой-то. Супер, это очень круто. Спасибо тебе большое, Тань. Желаю тебе побед, достижений. Так, Людмила у нас есть еще, вот десяточку стала. Людмила, тут у нас? Хорошо. Алло, слышно? Не слышно, Людмила? Да-да, сейчас я включила микрофон. Да, привет. Поделись, пожалуйста, своими ага. победами, достижениями, успехами. Как тебе сегодняшняя тренировка? Что зашло и в целом, как бы, что у тебя за период времени, сколько трени тренируешься, какие у тебя достижения, победы? Ну, я тренируюсь месяц угу. и и что ты ну, только мне... представься, только расскажи, что ты продаешь, да. что ты занимаешься. Меня зовут Людмила, я живу в Хакасии, это город Абакан. Ага. От... Я партнер компании Global Trend, я не вижу себя. Мы тебя. Видим. Мы тебя видим. Я партнер компании Global Trend и занимаюсь бальзамами. Это казахстанские нано-бальзамы, питание на клеточном уровне. Nice. В тренажерку пришла, меня пригласили, ну, мой там, товарищ, и я просто в восторге от всего, что здесь происходит, что именно оттачиваются вот эти вот навыки, и вот как... Девочки говорят, действительно, я раньше просто отпускала своих таких потенциальных клиентов, не знала, что сказать. А сейчас я уже понимаю, что нужно разговаривать и знаю уже, как разговаривать. Ну, в общем, одни плюсы. Спасибо Руто. большое. Ты довольна? Будешь продолжать учиться, ходить, тренироваться? Будешь? Да, буду, но у меня сейчас немножечко не получится. Позже немножко можно... Ну, можно, Или... Нужно, нужно. Людмила, а какие у тебя альтернативы? Других-то вариантов нет. Вот есть только нет, тренажерка, нет. либо этот мрак, слышишь, либо мрак и это беспокойство по поводу того, как продавать и что делать. Да, То есть да, технологии да, я только согласна. здесь. Хорошо, спасибо большое тебе, спасибо тебе за отзыв. Енина у нас есть, поставила три плюса, и еще десяточку, еще слово супер написала. Да. Енина, что у тебя, скажи про какие у тебя победы, достижения, чуть представься и расскажи немножко о своих достижениях, сколько ты времени, откуда ты и что у тебя, какие да, впечатления сегодняшние достижения. Всем здравствуйте, меня зовут Нина, сама… Ниша — это профессиональная студия «Загара», но нюанс такой, что э, самой, самой «Загара» 13 лет, она находится в России, а я нахожусь в Литве. Вот, потому что я сейчас обучаюсь, этому мне надо всему научить э, наших администраторов. Э, сейчас я нанимаю просто новых всех администраторов, всех выбираю, поэтому по-новому хочу с ними отработать. Э, самое интересное, что я думала, что я продажник, я э, в другой сфере, я стилист высококвалифицированная, высококвалифицированная, но... меняла место, ну, в общем, продажа сейчас, побывав на первом вашем тренинге, я поняла, что ого вот, спасибо за помощь девочкам, с, которой... с которыми я попала в комнату, быстренько меня там направили как надо, все ваши предложения на на возражение и на открытие, вот это я писала, но самое интересное, что записываешь и думаешь, что знаешь, но когда начинаешь отрабатывать, <связываешь> и опять используешь старую технику. Спасибо Ольге, которая там мне помогла и сказала, так, так, так, стоп, стоп. зачем ты тогда здесь есть, надо отрабатывать новое. Вот И уже сейчас, когда была в последней комнате с девушками, у меня получилось, ну, как бы, ну, супер, здорово. Спасибо, Александр. Ну, отлично. Будешь продолжать обучение? Почувствовала? Драйв, кураж, вызов, адреналин есть? Да, да. у тебя? Супер, угу. отлично. Хорошо, спасибо тебе огромное. Супер. Литве, привет. Так, у нас Зайченко Велина есть. Велина, скажи пару слов. Здравствуйте всем. Я из Украины. Занимаюсь продукцией Herbalife. Здесь, в тренажерке, я уже... Да, тоже с сентября месяца. Вот, поэтому я попробовала и так, и так. Короче, я перестала бояться камеры, перестала бояться чужих людей. Вот, потому что здесь все оказывается свои, и со, с, с той стороны камеры они даже упустить не могут, самое главное, понимаете? Точно. Вот, да, и у меня начали, вот сейчас у меня начались разговоры, вот я уже стала закрывать, если не полностью закрывать, то хотя бы прикрывать дверь, чтобы они не убежали. Вот. Я, я, их, я их перевожу, да, я их перевожу не, не сразу на продукт, а хотя бы заинтересовываю, чтобы хотя бы человек заинтересовался и хотел разобраться в своем питании. Круто, круто. Умение заинтересовать – это важный навык, важное умение. Спасибо тебе огромное, рад твоим успехам, победам. Вот, практикуй, применяй и побеждай. Елена Перетяченко у нас есть. Елена, скажи пару слов, пожалуйста, про сегодняшнюю тренировку. Представься и по поводу в целом, сколько ты времени, сколько ты города и как твои успехи, достижения в продажах, что, как у тебя результаты и внутренние ощущения. Внешние и внутренние победы, я это называю. Потому что есть внутренние победы, это когда ты побеждаешь, ты чувствуешь, я стал увереннее, я начал лучше осознавать, типа, ого а так еще можно было, еще так. И внешние победы, они проявляются за внутренними победами. Когда ты получаешь уже результаты в виде закрытых сделок, согласия клиента, лояльной команды, увеличение дохода и так далее. Поэтому делитесь, пожалуйста, и внутренними победами, они важны, и внешними победами, они важны, нужно фиксировать, и когда вы делитесь, вы даете им подтверждение. И мы в целом очень рады, потому что наша цель, наша задача тренажерки, чтобы вы побеждали, вы получали результаты, обеспечивали свои семьи, чтобы у вас рос доход, и чтобы вы действительно чувствовали себя уверенно на коне в любой ситуации. Вот, короче, команда спецназовая. Да. Так, говори, Елена. Продолжение mm следует... -hmm. Доброе утро, хотела сказать, благодарю Александру Соколову, который учит меня, я здесь уже 6 месяцев, 7 даже, мне очень нравится, внутренние победы однозначно есть, потому что я могу говорить на камеру спокойно, ну, половину убрала слов паразитов, вот. ушел, ушел страх публичных выступлений, могу ответить уже на некоторые вопросы, на возражения, потому что возражение это было у меня вообще такое сильное такое чувство, которое не пробивалась. Теперь я спокойно могу отвечать на эти возражения по своей программе и вообще даже в жизни. Вот поэтому благодарю Александр. Вы очень крутой, и ваша программа очень крутая, ваш университет замечательный. Спасибо, я спасибо. очень много отсюда черпаю очень много и рада, что я здесь с вами. Спасибо, ну, огромная тебе тоже благодарность, спасибо тебе огромное. Так, еще буквально одного-двух людей я спрошу, потому что тут много заявок, но я спрошу одного-двух. Вот Лилиана у нас есть, да, еще? Лилиана, тут? Да-да-да. Вижу, Можешь? там 6 плюсиков поставила, да, видимо, очень хочешь, да, это да, очень Да, Говори, рассказывай, да. Смотрите, я еще хотела бы сказать то, что э, вот сегодня то, что как вы подсказали, да, напомнила и фокус на том, что э, тут мы фразы проговариваем, но забываем о энтузиазме и от, о желании продать тут, даже себя продавать, а просто как чисто механически пытаемся это сделать, то вот это вот э, не забывать, а то много тоже, кто не только я забывают и просто ну как механически, технически пытаются проговорить фразы да, важно, есть, важно, с с важно с душой да это делать да Очень и важно. еще один момент технический. просто я два раза попадала в зал и с четырех человек только мы вдвоем раз с девочкой общались а второй раз вообще никто не вышел на сядь, и я перезагружалась Ага, если никто не выходит на связь, вы выходите, пожалуйста, если вдруг так сложилось, вы подождали, и никто не выходит, просто выходите в центральный зал, и в центральном зале найдутся для вас партнеры, у которых, может быть, тоже что-то там не получилось, где-то кто-то это. Это, ну, как бы такое будет, чтобы вы знали, как поступать в такой ситуации. То есть не сидите, не ждите, просто выходите в центральный зал и там тренируйтесь, хорошо? Окей. Uh -huh. Вот Наталья Булавка у нас еще есть. Наталья, привет, тут? И Татьяна Корчевская. Татьяна Корчевская у нас еще есть. Есть, Татьяна? Да, мне на трени тренировки… Так, я здесь уже с августа месяца, компания Greenway. Привет. Мне тут очень нравится. Ну, по крайней мере, мне теперь запросто с людьми разговаривать. Могу с незнакомыми общаться. И продукт, ну, в общем, мне очень нравится, что более себя свободно чувствуешь. И на камеру запросто можно разговаривать. Супер. Общение мне нравится. И мне нравится здесь общение. Много что подсказывает. Ну очень да, приятно. мы друг об, друга, друг об друга обтираемся, все это происходит. Ну спасибо да, большое. и полезную информацию о каких-то других компаниях получаешь. Да, руку да. на пульсе держишь. Да. И клиенты, да. и партнеры потенциальные. Всем дети. спасибо. Спасибо тебе большое. Так, Таня Лукинчук, я спрашивал уже, да? Таня тоже тут поставила десяточку. Есть Таня у нас? Нет, не спрашивали, но Где? я прям притихла, жду. Давай, думаю, давай. сама сейчас. Я, меня зовут Татьяна, я из Ростовской области на обучение. Я с октября. Я пришла первый раз на тренировку в четверг и в этот же день практически купила абонемент на полгода. Я хочу сказать, что мне дала тренировка. Я преподаватель экономики и по предпринимательству, то есть как бы себя чувствовала более или менее свободно, потому что это моя работа. Вот работаю в сетевом, но с помощью тренажерки я научилась, скажем так, правильно себя позиционировать, правильно по алгоритмам предлагать свой продукт, свою компанию, достижения я лидер первой квалификации, то есть уже достаточно это высокий, и держу эту квалификацию уже несколько месяцев. Легко могу общаться с любым человеком, с холодным контактом, с теплым. И самое главное для меня достижение, что я провожу сейчас сама обучение, естественно, пользуясь тем опытом, который я получила на тренажерке. Мне это дается достаточно легко, вот, я себя чувствую очень уверенно, вот, и растет моя команда, и растет уровень у моих партнеров, которые работают со мной. То есть это стало более доступно, более четко и легко выявлять потребности, отвечать человеку на возражения. Для меня это сейчас вообще не проблема. Ну, ну, супер, вот вот. Спасибо супер, вам большое. Супер, Таня, восхитительно, я рад твоим успехам. Спасибо большое. Друзья, возможно, среди вас есть те люди, которые бы тоже хотели системно с нами заниматься, хотели бы получать тоже такие же замечательные успехи, как те, кто уже с вами поделился. Поэтому я вам в двух словах скажу про возможность, которая у вас есть, для того чтобы присоединиться к нашим тренировкам, вы можете прямо сегодня до 23.55 по киевскому времени, 22.55 по московскому времени воспользоваться этой возможностью и присоединиться к сообществу чемпионов продаж. продажи. Іду до вас офлайн, якщо цю рекламу ти уже знайшов. Час замовляти напевно прийшов.